17 декабря, как я уже говорила, у нас будет проходить наша презентация да, в Будапеште. Далее у нас плана ехать в Берлин, Ну, а я, собственно говоря, сейчас приехала вот в Будапешт с Варшавы, с Польши, где мы очень круто, успешно провели нашу презентацию. К нам присоединилось очень много крутых наших партнеров. Вот. И вот, собственно говоря... Кто сейчас меня слышит, кто, возможно, в Будапеште находится, мы вас обязательно приглашаем к нам присоединиться 17 числа. Будет потрясающий куршет, welcome drink. Очень много еще сюрпризов вот, компания приготовила в канун Рождества. У нас будет красивая фотозона, где вы сможете сделать на память крутые фотки, да? Вот, сможем здорово все вместе провести это время, вот, насладиться таким предпраздничным настроением, вот. и не забывайте, мои дорогие, что акции действуют вот до конца декабря, их очень много, они абсолютно для всех, вот, поэтому инвестируйте в ваше время, инвестируйте в ваше время. Я желаю всем и компания Elements 5 желает всем всего самого хорошего, чтобы ваша жизнь была круче, ярче, и чтобы вы сами себе решали ваше будущее, ваше завтра. Компания дает огромные возможности. Спасибо большое за то, что были сейчас с нами, за то, что вы а, присоединились, уделили ваше время. Это очень ценно. Вот. А, желаю всем хорошего вечера. Будем вас обязательно ждать а, офлайн на презентации 17 числа, а также Онлайн у нас будет трансляция, будет стрим, где абсолютно все, и ваши друзья приглашайте, возможно, будет, думаю, будет интересно им, неважно, где они находятся, послушать по компании, по возможностям, которые дает эта компания. Я для себя такую возможность открыла, я абсолютно уверена, что многие из вас, многие из вас также для себя откроют это и будут развивать бизнес вместе с компанией. Спасибо большое, друзья, еще раз за ваше внимание. Всех целуем, обнимаем. Всем классного, настроения. До новых встреч, потому что компания еще очень много акций будет для вас предоставлять. Следите за нами, подписывайтесь на наши описания. Друзья, ссылочка на регистрацию находится в описании под этим видео. Прямо сейчас пройдите регистрацию по ссылке в описании. И сразу получите 20 долларов абсолютно бесплатно без вложений. И далее вы получите еще до 52 долларов без вложений. Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео. Также подписывайтесь на телеграм канал и на наш YouTube канал. Будет очень много интересной информации. Это действительно важно. Делаем это прямо сейчас. Не забываем ставить лайк. И, друзья, давайте зарабатывать без вложений в элемент 5. Ссылка в описании.